Всем доброго дня и ночи! Вы снова с нами. Сегодня сборочка К020У. Прямая лесенка, обычная, стандартная. Но все же видеоинструкция, думаю, будет полезна, кто купил и хочет сам собрать лесенку. Сборку должны производить не менее двух человек. Для сборки вам понадобится молоток, ключ гаечный на 17-19, отвертка, шуруповерт, герметик силиконовый. В комплект поставки не входят. Последовательность сборки лестницы видите на видео. Для увеличения срока службы лестницы рекомендуем покрыть деревянные детали лестницы лакокрасочным покрытием до сборки. Во избежание трения между деревянными деталями лестницы и возникновения скрипа при сборке необходимо промазывать места их соприкосновение тонким слоем силиконового герметика. Окончательную затяжку, не забывайте это важно, резьбовых соединений саморезов производить только после окончательной сборки. Все, были рады, что вы снова с нами. Подписывайтесь, ставите лайки. Надеемся, наше видео вам полезно. Всего доброго, до свидания.